При подготовке данного курса я долго думал, крутился комиссии, обзванивал многих брокеров, российских, американских, чтобы понять все-таки, куда рекомендовать и где рекомендовать вкладываться. Все-таки Россия или Америка, где инвестировать? Основные вопросы, которые я задавал себе, это страховка ваших накопленных средств, это удобство инвестиций, это самый важный выбор инвестиционных инструментов и стоимость обслуживания комиссии. То есть вот эти все параметры, эти четыре параметра самые основные, которые были выбором, где же все-таки инвестировать. Ниже я привожу сравнение тех обстоятельств, которые я нашел преимущество России, преимущество за рубежом. Давайте сравним инвестиции в России, инвестиции за рубеж, ну в первую очередь США, потому что это большой развитый рынок. И там найти можно наиболее просто к нему получить доступ и найти наибольшее количество инструментов. Поэтому мы будем ограничиваться либо Россия, либо Америка. Это не значит, что мы инвестируем обязательно в экономику США. Через американские инструменты, при помощи ETF фондов, мы можем инвестировать по всему миру. Поэтому инвестиция, покупка каких-то инструментов в США, это не значит, что мы непосредственно только в США будем инвестировать. И самый главный основной преимущество инвестиций за рубежом, это огромный выбор инструментов для инвесторов. Он просто фантастический. Фонды, взаимные фонды, ETF, и их такой выбор, который у нас пока еще ну, до этого расти и расти. Кроме того, в России можно получить к некоторым этим интересным инструментам, но для этого вам нужно получить разрешение стать квал-инвестором, так называемым квалифицированным инвестором. А чтобы стать квал-инвестором, это нужно как минимум иметь на счету 6 миллионов рублей. 6 миллионов рублей именно в активах, то есть уже на них куплены должны быть облигации или акции. Это огромная сумма, и не каждый его начинающий инвестор может себе позволить сразу такую сумму выделить. А вот в Америке для этого потребуется всего лишь пару тысяч долларов. И уже вы можете стать, и вы уже получаете доступ к огромному количеству инструментов. Мы говорили о подразделении, которое называется страхованием бизнеса. И вот в Америке страховка брокера, американского брокера на 500 тысяч долларов. Это очень хорошая заявочка такая для старта. Я думаю, когда вы дойдете уже до такой суммы, у вас будет инвестировано, во-первых, вы уже сможете спокойно существовать на проценты и дивиденды. Во-вторых, вы уже тогда станете действительно квалифицированным инвестором и сможете сами разобраться, а куда еще дополнительно вы можете свои деньги инвестировать. Данный курс именно для такого легкого быстрого старта. Старта по, в правильном направлении, а дальше уже вы по мере инвестиций сами поймете, что у вас получается, где вам интересней И сможете уже, когда вы оперируете таким суммой, как 500 тысяч долларов, уже у вас гораздо больше возможностей открывается непосредственно. Даже прямых инвестиций. В России низкая ликвидность рынка. И она все падает и падает, к сожалению, в текущий момент. Никак пока ликвидность у нас не восстанавливается. В Америке огромная ликвидность, огромное количество вовлеченных участников со всего мира причем. Единственное преимущество, которое я нашел в России, брокер уплачивает налоги за вас. Но, кстати, сейчас, вот, возможно, уже через пару лет появятся и брокера, которые будут, позволят вам открывать также счет у зарубежных брокеров и будут за вас высчитывать налоги. Об этом уже речь есть, но пока, к сожалению, вот уже отлажного готового механизма нет. То есть, по сути, этот плюс тоже он исчезнет. К сожалению, никак в России у нас не могут создать такие условия и ввести такие инструменты, которые позволят нам инвестировать в нашу экономику. Это не значит, что в России я инв не инвестирую. Инвестирую, но именно вот инвестиция в плане индексного инвестирования в России пока, к сожалению, очень сложно, и очень сложно заниматься индексом и инвестированием. Опять же, отсутствие диверсификации, но это связано с огромным выбором инструментов за рубежом. Сравнивая комиссионные, я тоже нашел преимущество американских брокеров. Чуть-чуть у вас начинают расти ваши обороты, и комиссионные уже при росте депозита выгоднее становятся у американских брокеров. Ну и самое главное, можно инвестировать даже за рубеж через российских брокеров, но, к сожалению, все схемы какие-то до конца непрозрачные и непонятные. Постоянно меняются какие-то условия. Поэтому я бы из всех этих сравнений сделал, по крайней мере, для себя вывод, что вот для старта, для индексного инвестирования, инвестирования, которое не требует больших каких-то фундаментальных знаний и не требует э, того, чтобы вы рылись и смотрели отчеты компаний, вам проще начинать инвестиции за рубежом, открывая счет у зарубежного брокера. Для старта это будет гораздо проще. Поэтому пока Америка, а дальше посмотрим, что предложит нам российское правительство, что предложит нам Россия. Если будет возможность инвестировать в своей стране, конечно я буду инвестировать в своей стране. До встречи в следующих уроках.